друзья приветствую вас на канале сквозь тернии меня зовут ярослав и сегодня такой необычный формат видеоролика это экранная запись моего телефона но не спешите переключать потому что проект о котором я рассказываю будет для вас я думаю очень интересен и я думаю что большинство зрителей заинтересуются им особенно если у вас есть монеты трон для того чтобы вступить в этот проект нужно скачать кошелек tron wallet который вы видите сейчас на экране ссылка Ссылка на iOS и на Android-версию будет находиться в описании под этим видеороликом. А почему надо скачать этот кошелек, вы узнаете чуть далее. Переходим в кошелек. Тут я ввожу свой пароль, который я задал при регистрации в данном кошельке. Вообще регистрация в кошельке очень простая. Если вдруг возникнут у кого-нибудь вопросы, то пишите об этом в комментариях, и я обязательно сниму обзор о том, как зарегистрироваться и как пользоваться данным кошельком. Но на самом деле вы можете пользоваться любым другим кошельком, в котором есть функция, так скажем, браузера. Чуть далее я вам об этом расскажу. Для того, чтобы пополнить свой кошелек, вы просто Берете этот адрес, можете нажать на кнопку вот так скопировать, и он у вас уже копируется. И потом с любого места можете перевести сюда свои монеты Tron, которые будут у вас отображаться на балансе. У меня сейчас 7.94 монеты Tron лежит на кошельке. Остальные 300, которые у меня были тут до этого, я уже завел в проект. Для того, чтобы перейти в проект, нам надо в нижнем левом углу нажать на вот такой вот кружочек. Мы сюда нажимаем, и тут у нас открывается такая браузерная поисковая строка. Ну, примерно это она мне и напоминает. Далее мы сюда вставляем ссылку смарт-контракта. Ее вы тоже найдете в описании под этим видеороликом. Я просто зажимаю, уже ее скопировал, нажимаю «Вставить» и жму «Интер». Тут у нас выскакивает такое поле предупреждение. Я просто совсем соглашаюсь. И вот мы уже находимся на смарт-контракте. Листаем чуть ниже и видим, что сейчас в проекте находится 17 миллионов 807 тысяч монет Трон. И спускаемся чуть ниже. Тут мы видим уже показывается мой баланс, сколько монет Трон у меня лежит на кошельке и показывается мой депозит, который я уже сделал в проект. То есть 300 трон я завел в проект, и они теперь работают. Чтобы сделать депозит, который составляет тут минимум 100 монет трон, вам нужно просто в этом поле указать нужное количество монет, которое вы хотите проинвестировать. После чего нажать на вот эту зеленую кнопку, где есть надпись «Инвест». Я инвестировал 300 монет. 320 монет у меня было на кошельке. Итого получается у меня где-то 12.06 сняли комиссии. Также учитывайте это. Теперь давайте перейдем чуть ниже, и я вам покажу, что означают эти циферки. Чуть ниже мы видим 3.0, это сумма, которую вы уже получили по данному смарт-контракту. Сделал инвестицию я совсем недавно, буквально 10-15 минут прошло, поэтому выплат еще никаких нету. Чуть ниже, вот 1.44, это сумма монет, которая мне уже набежала, то есть, которые я могу, в принципе, сейчас вывести, но этого делать не буду, буду выводить, наверное, монет, раз в сутки. И чуть правее опять нули это а, показывается бонус по реферальной программе. Пока что никого сюда я тоже еще не приглашал, поэтому тут нас стоят одни нули. Чтобы вывести монеты, нужно будет нажать на синюю кнопку и монеты поступят к нам на кошелек Трон. Если мы спустимся чуть ниже, то мы увидим нашу реферальную ссылку, которую можно скопировать и уже рассылать нашим партнерам именно вот там в кружочке, давайте вернемся чуть назад, именно в этом поле они должны будут ее вставить и они таким образом попадут тоже на тот же самый смарт-контракт, который мы сейчас с вами и смотрим. И чуть ниже будет отображаться, сколько монет мы получили именно по вот этой вот партнерской программе, которая составляет в первом уровне 10%, во втором уровне 5%, в третьем уровне 3%. Вот в принципе и все. Тут ниже еще есть у нас статистика. Вот мы видим, что буквально 28 назад я сделал вклад 300 монет Tron по 25% в сутки, 0 монет вывел и 1.5 почти, что вот уже 1.5, полторы монеты Tron мне набежало. Чем меня заинтересовал данный проект? То, что он... Живет пока что на данный момент В нем 17 миллионов Почти что 18 миллионов монет Трон, тут реально можно поиграться Маленькой суммой, это 100 монеток Составляет это Что-то около 3 долларов На сегодняшний день, и насколько я понимаю Депозит тут бессрочный То есть через 4 дня мы выходим в ноль, и вся последующая прибыль является чистым доходом. То есть на пятый день я уже заработаю 25%, которые будут капать вот с вот этой суммы. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, если вдруг вам было что-то непонятно. Ну и не забывайте, что это все равно финансовая пирамида, и проект может закрыться в любой момент. А все полезные ссылки вы найдете в описании.